Продолжаем с вами решать репетиционное тестирование по химии. Первый этап РТ онлайн. И сразу же врываемся с вами в Б1 задание. Установите соответствие между схемой превращения и полученным бромсодержащим органическим продуктом. Соотношение реагентов 1 к одному. Значит, ответ запишите в виде сочетания букв, то есть все одно и то же. И помните, что некоторые данные правого столбца вот этого могут использоваться несколько раз. Ну и теперь смотрим, что у нас здесь получается. CH. Тройная связь CH плюс бром-2. Здесь у нас отношение один к одному, И когда у нас вот такой есть катализатор, тетрахлоруглерод, либо с 4 это у нас реакция с разрывом кратных связей. Что происходит? Можно представить, что бром-бром имеет такую связь. да, Вот разрывается одна связь и а разрывается здесь. То есть у каждого из углерода будет по кусочку связи. И этот бром-1 будет присоединяться к углероду. То есть, условно, у нас будет следующее соединение. К каждому из углеродов прицепился бром. То есть, мы ищем такое соединение в правом столбике. Вот оно у нас есть. Значит, А у нас 4. Далее, Б, CH3, связь CH3 плюс бром 2 и нагревание. Значит, это у нас алкан и реакция галогенирования алканов может проходить в двух случаях. Либо при нагревании, либо в в использование или с использованием света. Здесь у нас реакция замещения с образованием CH3, CH2 бром и побочного продукта H бром. Значит, ищем, вот у нас первое наше соединение, то есть B1, далее у нас V, CH2 двойная связь, CH2 плюс H бром. Если у нас есть кратная связь и в данном случае H бром, что будет происходить? По месту разрыва кратной связи будет присоединяться в одном случае H, во втором случае бром. То есть у нас получится точно такое же соединение, как и в предыдущем случае. То есть V у нас все равно 1. И Г последнее. CH двойная связь. CH плюс H бром. Раз соотношение 1 к одному тройная у нас связь, значит будет разрываться только одна из связей. И к одному углеродоводород, к другому бром. То есть у нас CH2 и CH бром. Значит ищем такое соединение. И оно у нас под циферкой 3, да, просто немножко зеркально. И у нас G3. То есть правильный вариант ответа А4, b 1 В1, Г3 b 2 Выберите утверждение, верно характеризующее пропаналь. Тут нужно вспомнить, что такое пропаналь. Значит, если у нас есть суффикс «аль», значит, это речь об альдегиде. Раз у нас вначале пропанал, пропан, да, то есть это три атома углерода, один из которых будет входить в альдегидную группу. То есть вот у нас структурная формула C2H5, CHO. И теперь будем разбираться. Молекула содержит кратную связь. Да, действительно, вот у нас есть кратная связь. Восстанавливается с образованием первичного спирта. Восстановление, то есть при соединении водорода. Водород как раз-таки будет присоединяться по месту разрыва кратной связи. То есть один сюда, один сюда. Да, действительно будет образовываться первичный спирт. То есть в данном случае у нас 1 и 2 уже подходят эти варианты. Кассиный реактивом для обнаружения является оксид меди. Нет, он не является качественным реактивом не подходит, является гомологом формальдегида. Да, действительно, формальдегид, э, можно записать формулу как HCHO, да? то есть это у нас следующее соединение, да, и являющееся... Альтегидом. то есть правильный вариант ответа у нас будет 1, 2, 4. Почему 5, 6 не подходит? Можно получить гидротацию ацетилена. При гидратации ацетилена в присутствии солей и ртути, и в кислых условиях будет образовываться уксусный альтегид, но не пропаналь. И используют для производства всала. Нет, его не используют. То есть правильный вариант ответа 1, 2, 4. Следующее. Определите сумму малярных масс солей А, Б, в результате превращения, где Х1 это органическое вещество. Начнем с самого начала. Глюкоза С6, H12, O6 и спиртовое... Выражение. Сразу же скажу, что я уже не буду уравнивать, потому что здесь на самом деле нет никаких соотношений, коэффициентов и так далее. То есть нигде у нас не написано 1, 1,5, моль и так далее. Поэтому в принципе можно записывать только продукты реакции. В результате спиртового брожения из глюкозы образуется спирт и СО2, тело спирт СО2. За счет того, что Х1 у меня должно быть органическим веществом, значит соответственно это спирт. Тогда Х4 это СО2. Дальше, что у меня может происходить со спиртом в присутствии купром о и нагревание. А будет образовываться альдегид уксусный. CH3, CHO. Это у меня вещество Х2. Далее мой уксусный альдегид будет подвергаться окислению, присутствии катализатора, то есть каталитическое окисление, с образованием уксусной кислоты. Это у меня Х3. И затем уксусная кислота реагирует с в данном случае метиламином. Образуются у меня соли, то есть у меня присоединяется вот эта NH2 группа к водороду. образуется CH3, COONH3, CH3. Это соединение имеет малярную массу, равную 91. И э, это у меня вещество А. Теперь разбираемся с Х4, что с ним произошло. Х4 это у меня CO2. Реакция взаимодействия с карбонатом. В присутствии, ну или в водном растворе образуется кидрокарбонат литий-HCO3. И это вещество Б. Непосредственно малярная масса этого вещества Б 68. 91 плюс 68 – 159. Это и будет правильный вариант ответа. Следующее, б 4 Установите соответствие между смесью левый столбец и методом, с помощью которого можно разделить вещества, входящие в смесь. Ну, как обычно, уже не буду повторять, сочетание букв и цифр нам нужно будет записать. Ну и теперь разбираемся. Водный раствор глицерина. Да, глицерин отлично у нас растворяется в воде, но что мы можем сказать? Его можно разделить, то есть два водных раствора можно разделить... При помощи метода дистилляции. Дистилляция или по-другому перегонка. То есть, если две жидкости отличаются температурами кипения, то их можно в таком случае разделить. У и воды совершенно разные температуры кипения. Да? То есть, можно эту смесь разделить при помощи дистилляции. Далее, Б 2 Водный раствор сахара, загрязненный угольной крошкой. То есть тут нам надо и как бы сахар отделить, да, и непосредственно угольную крошку. Первое, раз нам угольную крошку, то есть С углерод условно, можно отделить при помощи фильтрования. Мы это сделаем. Вот у нас несколько вариантов. Причем дальше нам нужно что еще? От воды отделить сахар. Как мы это с вами можем сделать? А сделать мы это с вами можем при помощи метода выпаривания. То есть мы выпарим, сахар у нас останется. То есть B4. Далее в суспензии мела и воды. Значит, суспензия это такая механическая смесь, и механические смеси довольно-таки легко могут расслаиваться, то есть переходить на отдельные компоненты. И в данном случае нам всего лишь нужно отфильтровать. Данный раствор, то есть отлично мы профильтруем и мело останется на фильтре, а вода внизу. То есть В3 и последнее это водный раствор поваренной соли. Соль мы легко можем просто выпарить, то есть вода улетучится, а соль останется в нашем сосуде. Таким образом, для p 4 правильный вариант ответа А2, В4, В3, Г1 b – это одна схема превращения, в которой каждая реакция обозначена буквой АТ. Для осуществления превращения выберите 5 реагентов из предложенных. Электролиты взяты в виде разбавленных водных растворов. Ну и теперь будем разбираться, что у нас здесь но и что нужно осуществить. Значит, из со 3 получить со 4 У нас в СО4 группа есть натрий-2СО4 и H2СО4. Соль мы не можем взять, потому что не будет проходить реакционного обмена, поэтому мы с вами выбираем кислоту А5. Далее. Нам нужно С4-группу заменить на китроксогруппу. Это возможно при добавлении OH-группы, но она у нас есть у нас и в спирте, и в щелочи. Спирт не взаимодействует с солями, а реагирует непосредственно с солью а наше натрий-OH. Поэтому правильное B у нас 3. Далее, нам нужно получить из Купрум-OH дважды, Купрум-2О. Это возможно при взаимодействии с в данном случае данном глюкозой при нагревании. И образуется в данном случае Купрум-2О. Это у нас В6. Далее, из Купрум-2О получить медь. Это возможно при добавлении СО, образуется медь и СО2 при нагревании. И последнее, медь нужно растворить в чем-то, чтобы получить нитрат медь. Это возможно при растворении либо в азотной либо в азотно-разбавленной кислоте. То есть тогда у нас будет d 4 то есть правильный вариант ответа ⁇ А5, В3, В6, Г8, Д4. Следующее. Установите соответствие между формулой вещества и характеристикой его водного раствора. Ответ запишите в виде сочетания букв, соблюдая алфавитную последовательность. Значит, что нужно сказать? Что, в принципе, некоторые вещества могут образовывать растворы, например, разбавленные концентрированные, но не быть насыщенными. Вот в данном случае азотная кислота, серная кислота, она не может быть насыщенной. То есть в данном случае для А у нас правильный вариант номер три. она не может быть насыщенным раствором. Далее, Б. Аргентум хлор. Аргентум хлоры это у нас малорастворимое соединение, но это вещество может обладать как ну, или образовывать как насыщенный, так и разбавленный раствор. Насыщенный, то есть максимально там уже не растворяется, разбавленный, значит мы в принципе можем там еще что-то растворить. Да, то есть, меньше массовая доля, там достаточно маленькая. И В, натрию аж. у нас может непосредственно быть как насыщенным, так и концентрированным. Да? То есть, массовая доля может быть велика. Почему аргентумфлор, например, не может быть концентрированный? Потому что он просто будет выпадать в осадок раствор. И последнее Г, купрум-С. Это э, вещество у нас соль, да, и оно, опять же, растворимое. Поэтому, ну или то, что это раствор, то есть это не малорастворимое, растворимое вещество, но концентрированным оно быть не может. Оно может быть либо насыщенным, или разбавленным. То есть в данном случае у нас правильный вариант ответа А3, В1, В2, Г1. Следующее. В четырех пронумерованных пробирках находятся разбавленные водные растворы неорганических веществ. И мы с вами для начала перепишем, что это за вещества. Значит, А. Гидроксид калия, калио Б. Бромид железа, феррумбрум-3. В. Хлорид цинка, цинхлор-2. И последнее это Г. Нитрат амония, NH4-NO3. Далее у нас сказано, при постепенном добавлении вещества из пробирки 4 в 3 других происходит следующие изменения. И я здесь могу проанализировать, что только калий может реагировать со всеми остальными вещества. Я автоматически присваиваю это пробирке номер 4. То есть, А, у меня будет 4. Далее, если я калий добавлю во все эти растворы, сейчас будем анализировать, что у нас будет получаться. Значит, в пробирке 2 выпадает сначала осадок, потом растворяется. Это происходит при взаимодействии с цинк-хлор-2. Потому что образуется цинк-ОН дважды, да, это малорастворимое вещество. Но если, я уже не дописываю реакцию, самое основное пишу. Я буду добавлять калий-ОН, у меня будет образовываться непосредственно комплексная соль. Калий-2, цинк-ОН четырежды, и будет осадок растворяться. То есть для В, ой, для В неправильно правильно сказала, для В, у меня соответствует пробирочка номер 2. Теперь, в пробирке 3 образуется буры осадок. Это происходит при образовании ферму H3, то есть для B у меня номер 3. И в пробирке 1 выделяется газ с характерным запахом. То есть если у меня на H4 на 3 добавить любой, любую щелочь, у меня образуется NH3 умножить на H2. И непосредственно аммиак будет обладать вот этим специфическим запахом. То есть правильное сочетание букв и цифр А4, B3, V1, G, ой, V2, G1. Теперь, следующее, тоже очень похожее задание было в 2021 году. Установите соответствие между схемой химической реакции и направлением смещения равновесие при повышении давления. Напомню, что при повышении давления будет стремиться система к понижению объема. Понижение объема мы с вами э, учитываем по стихиметрическим коэффициентам. И здесь обратите внимание, нам уже взяли и уравняли э, непосредственно уравнение реакции, то есть... Немножко стало проще. И что мы видим? И реагируют, или мы с вами смотрим только газообразные вещества? В первом случае у нас два газообразных, и тут два газообразных. То есть равновесие не будет смещаться. А3. Затем, что у нас здесь? 1 плюс 0,5, 1,5, и образуется 1. То есть у нас будет смещаться в сторону образования SO3. То есть B у нас смещается вправо. 2. Затем следующее. У нас изначально 1 в продуктах реакции 2. То есть смещаться наоборот будет влево. Значит, V1. И в последнем случае у нас 3 до 1 после объема. По коэффициентам мы считаем. И что у нас получается в сторону уменьшения объема? Значит, вправо. Значит, G у нас 2. Следующее задание B9. Водные растворы солей погрузили пластинки из различных металлов. Установите соответствие между реакцией и изменением, происходящим в результате погружения пластинки. Теперь нам нужно что сделать? Я вам тут ставила электрохимический ряд активности металла. И что можно сказать? Что а, металлы могут, в принципе, вытеснять друг друга из состава солей. Но тот металл, который хочет кого-то вытеснить, он должен быть более сильный, чем тот, который хочет в состав соли. И э, тогда он сможет вытеснять. Если он менее сильнее, значит никакого изменения происходить не будет. Теперь как понять масса пластинки увеличится либо уменьшится? Если малярная масса металла, который находится в соли выше, чем малярная масса металла, который изначально, да, то есть самой пластинки, то пластинка будет увеличиваться, потому что непосредственно металл из состава соли, который более тяжелый, будет переходить на металлическую пластинку. И наоборот, если Металл более сильный, да, он находится изначально в твердом состоянии, в пластинке будет переходить в раствор, то малярная масса и масса, соответственно, будет уменьшаться. Ну, теперь давайте разбираться. Значит, у нас железо и цинк. Вот железо, вот цинк. Железо стоит после цинка, значит, вытеснить не может. Значит, масса пластинки не изменяется. Далее, цинк и марганец. Цинк есть, марганец, значит, цинк. У нас опять же более слабый, значит ничего не будет происходить в 3 И тут остается у нас свинец, медь. Свинец вот у нас, и медь у нас после водорода. Свинец может вытеснить. Молярная масса свинца 208, малярная масса меди у нас 64. То есть что будет происходить? Более тяжелый металл переходит в раствор, а более легкий остается на пластинке или выделяется на пластинку. То есть масса таким образом пластинки будет уменьшаться. И у нас магний и никель. Опять же, магний у нас более активный, чем никель. Малярная масса магний 24, никель не изменяет память 59, ну точно больше, чем магний. То есть можно посмотреть в периодической системе. И что будет происходить? Более тяжелый никель он будет осаждаться. Тем самым масса пластинки будет увеличиваться. И таким образом, правильный вариант ответа А3, В3, В2, Г1. Теперь мы перешли к части задач. Порцию природной аминокислоты массой 267 грамм разделили на две равные части. И я могу в общем написать, что аминокислоту массой 267 разделили на две равные части. Тогда массы их, соответственно, будут в два раза меньше. То есть для одной части будет непосредственно 133,5 грамма и для второй 133,5 грамм. Одну часть обработали избытком раствора гидроксида натрия. Раз я не знаю, какая именно это аминокислота, но каждая из них будет содержать наш 2 группы СООА. Если у меня реакция идет непосредственно с натрию А, то это реакция по карбоксильной группе с образованием соли СООА и выделение воды. Причем масса этой соли будет 166,5 грамм. Вторую часть, да, то есть это же NH2R-COH, аминокислоту, обработали избытком H-хлор. И здесь в данном случае реакция уже пойдет по аминогруппе с образованием NH3-хлор, можно так сказать, r Нужно определить массу этой соли после обработки аминокислоты хороводорог. Значит, здесь реакция... Как таковая, ну, у нас в общем виде записано, потому что мы не знаем, что же конкретно аминокислота. И что нам самое главное нужно знать? Нам нужно для массы определить химическое количество и малярную массу вот этой полученной кислоты. Малярная масса полученной о, не кислоты, а соли она складывается из малярной массы Hхлора, малярной массы исходной аминокислоты, а ее мы можем определить из первой реакции. Каким образом, химическое количество нашей аминокислоты точно такое же, как химическое количество. Соли из первой реакции. И, а что такое химическое количество? Это масса делить на малярную массу. В принципе, для удобства можно сказать, что вот эта изменя... неизменная часть, вот у меня NH2RCOO, пусть она у меня будет х грамм на моль. И здесь тоже эта часть будет х грамм на моль. То есть я могу сказать, что масса аминокислоты 133,5 делить на малярную массу х плюс 1, где... Один это водород заменяющийся. Равно 166,5 делить на х плюс 23. 23 это у меня натрий. А, теперь что я делаю? Я определяю х. Значит, перемножая при этом крест на крест. Что у меня получается? 133,5 х плюс 3075 равно. 166,5х плюс 166,5. И х отсюда тоже мы уже не будем останавливаться на расчетах. Думаю, вы это сможете сделать с иксами в одну сторону, без иксов в другую. Получается у нас равное 88. То есть, вот эта часть у нас 88 и плюс еще один водород значит, малярная масса всеминой кислоты у меня равна 89. Теперь, чему же равно химическое количество аминокислоты? Как его посчитать? А мы массу поделим непосредственно на малярную массу. 133,5 грамм поделить на 89 грамм на моль. И получится у нас малярная масса равная 1,5 моль. Раз здесь 1,5 моль, то здесь тоже 1,5 моль. И здесь тоже 1,5 моль. И теперь мы с вами определим массу соли из Второй реакции это полтора мой умножить теперь обратите внимание вот это вот все да это у нас 89 малярная масса аж хлор это 36 5 поэтому суммарно малярная масса нашей второй соли это 30 36 и 5 плюс 89 то есть составляет 125 и 5 грамм на мой и эту малярную массу я домножу на химическое количество Полтора моль. Получу при этом сто восемьдесят восемь целых пятьдесят двадцать пять сотых грамм. За счет того, что округляю я до целого числа, ответ у меня будет сто восемьдесят восемь. Далее, B11, образец железной руды состоит из оксида железа, феррум 3 о 4 и примеси. То есть у меня есть руда, которая состоит из феррум 3O4 и плюс примеси, которые не содержат железо. Найдите массовую долю примесей. Если известно, что массовая доля железа во всей руде составляет 70%. И 9 процентов как это все решать я могу представить что пусть масса моей руды будет равна 100 грамм тогда масса железа составляет 79 грамма и здесь мне нужно составить соотношение что в одной молекуле ферм 3о4 будут содержаться 3 молекулы железа если малярная масса трех молекул железа, да, это 3 умножить на 56, что у нас равно 168 грамм на моль, то малярная масса моего феррум-3О4 232 грамм на моль. Если масса железа, входящего в состав непосредственно этого оксида, 79, то масса моего феррум-3О4х, тогда х отсюда, то есть я составляла простейшую пропорцию. Умножаю на 79, делю на 168. Таким образом у меня получается 97,91 грамм. Тогда масса примесей это 100 минус 97,91 равная 209 грамм. Тогда и массовая доля тоже будет равна 209%. И округляем мы до 2. Далее, B12. К водному раствору карбоната калия массой 600 грамм. И я сразу же буду записывать уравнение реакции. Значит, У меня масса раствора 600 грамм, массовая доля соли 4,6%. Добавили раствор с массовой долей хлорида бария 4,4%. После завершения реакции малярная концентрация карбоната иона в полученном растворе стала в два раза больше. То есть концентрация co 3 2 в два раза больше, чем малярная концентрация хлоридов. То есть у меня еще есть такое соотношение. Дописываю продукты реакции. И причем это вещество у меня выпадает в осадок. Рассчитайте массу добавленного раствора хлорида барин. С чего можно начать? Можно начать с того, чтобы перевести непосредственно вот эти значения в массу вещества. То есть калий 2,3 равно 600 умножить на 0,046. И это у меня в долях, правильно? Будет получаться 27,6 грамм. И тут же я перехожу на химическое количество. Значит, химическое количество у меня будет равно 27,6 грамм разделить на... 138 грамм на моль. Получится у меня 0,2 моль. То есть изначально у меня есть 0,2 моль, но это не значит, что все вот эти 0,2 моль у меня прореагировали. Почему же у меня получилось так, что э, карбонат ионов больше, да, чем хлорид ионов? Потому что происходит так, что СО3-2- ионы какие-то остаются. И что я могу сделать? Как мне определить именно сколько прореагировало? Да пусть тогда химическое количество... Калий 2CO3 прореагировавшего х моль. Тогда химическое количество оставшегося у меня будет 0,2 минус х моль. Если вот этого х, то и вот этого тогда тоже х. Правильно? И химическое количество в данном случае калия, тогда будет 2х. Калий-хлор, да, тот, который будет оставаться в растворе. Значит, что тогда я могу сказать? Что концентрация CO3 2-, она у меня 0,2-х. минус да, Концентрация химического количества, они прямо пропорционально друг от друга зависят. Равно 2 умножить на 2х. То есть у меня получается 0,2-х минус равно 4х. И 0,2 равно 5х. Х отсюда... 4 сотых моль. То есть столько у меня прореагировало. Раз у меня прореагировало столько кали-2-СО3, то есть столько же прореагировало барий-хлор-2. Тогда масса барий-хлор-2 будет равна 0,04 моль умножить на 208 грамм на моль. Получу я 8,32 грамма. Тогда масса раствора, это 8,32 грамма, разделить на 0,44 грамма. В долях, да, И получится 189 грамм. Это масса нашего раствора. Следующее. b 13 термохимическое уравнение сгорания водорода 2H2 плюс O2 равно 2H2O жидкость плюс 572 килоджоуля энергии. Смесь водорода с кислородом общим объемом 380 и 8 дециметров кубических поместили в сосуд постоянного объема. За счет протекания реакции общее количество газа в сосуде уменьшилось в 1,283 раза. Вычислите, какое количество теплоты выделилось при этом. Значит, желательно, конечно, все переводить в химическое количество, то есть объем нужно поделить на малярный объем. И В таком случае химическое количество смеси изначально 17 моль. Раз после протекания реакции это химическое количество уменьшилось, значит я могу сказать, что химическое количество N2 этой смеси 17 моль поделить на 1,283. В таком случае химическое количество после протекания смеси э, газов да, будет 13,25. Раз у меня непосредственно h2 это жидкость, то это значит, что не полностью водород с кислородом прореагировал. А как понять, сколько прореагировало? Понять следующим образом: дельта N это N1, например, минус N2. То есть 17 минус 13,25. Таким образом, прореагировало всего лишь 13,75 моль. А как понять? Сколько из них водорода, сколько из них кислорода. Если х моль кислорода, то 2х моль это водорода. То есть 2х плюс х это 3,75. Тогда 3х это тоже 3,75. И х отсюда 1,25 моль. Таким образом, на 1 моль кислорода выделяется 572 килоджоуля энергии, тогда на 1,25 моль кислорода будет выделяться, ну, возьмем, у килоджоулей. И у отсюда 572 умножить на 1,25 равное 715 килоджоулей энергии. Следующее, B14. Для повышения урожайности на опытном участке почву внесли мочевину, тут мы вспоминаем формулу h 2 дважды, калийную селитру, калийно-3 и двойной суперфосфат. Это у нас кальций h 2 p 4 дважды. В результате этого растения получили по 21 грамму азота, 21 грамм калий-2О и 21 грамм p 2 о 5 Нужно определить сумму, сколько же внесли этих удобрений. Здесь опять же похожая задача со всеми удобрениями, нужно пересчитывать на конкретные вещества. Самый простой вариант, что можно сделать, это пока что найти химические количества. То есть в данном случае 21 я поделю на 14, у меня здесь получится 1,5 моль. Для калий 2О я 21 поделю на 94, получу 0,223 моль. И для P2O5 я 21 поделю на 142, поделю, э, получу 0,148 моль. Теперь непосредственно соотношениями Не буду я начинать с азота, потому что у меня азот есть в двух веществах. Начну сразу же с калий-2О. Калий-2О на одну молекулу у меня приходится два атома калия. Значит 0,223 моль калий-2О дает в два раза больше химическое количество атомов калия, то есть 0,446. И теперь я соотношу непосредственно между собой молекулы калия на 3 и атомы калия. Раз у меня химическое количество атомов калия 0,446, а их соотношение молекул и атомов один к одному, то и химическое количество непосредственно калия на 3 тоже 0,446. Также я могу сказать, что в данном случае азота тоже будет 0,446. Нам это понадобится. Что я в данном случае могу сделать? А уже я могу найти массу. Калий 0,3. 0,446 домножить на 101. И получу я 45,46 грамм. Теперь провожу следующее вычисление с п 2 5 В одной молекуле по 2 о 5 содержится вот два атома фосфора. Значит, химическое количество в 2 раза больше. 0,296 моль. И разбираюсь теперь с нашим... Двойным суперфосфатом. Значит, в одной такой молекуле будут содержаться два атома фосфора. Значит, в два раза меньше химическое количество непосредственно нашего суперфосфата и равно химическому количеству по 2 у 5 на целых 148. Тогда опять же я могу найти массу нашего кальций h 2 по 4 дважды. 0,148 я домножу на 234 и получу 34,632 грамм. А вот теперь разбираюсь с азотом. Общее химическое количество 1,5 моля, где 0,446 приходится на калий внутри. 3 Значит, химическое количество азота, я напишу так, из мочевины, это 1,5 минус 0,446, равное в данном случае 1,5. 54 тысячных моль. И опять же я делаю соотношение, что в одной молекуле мочевины у меня содержится два атома азота. Значит, химическое количество мочевины будет в два раза меньше, то есть 1,2 от химического количества азота. Ну и вот здесь я сверху запишу. Значит, масса CONH2 дважды равно. Одна вторая умножить на 1,054 и умножить на малярную массу, равную 60. Получится у меня 31,62. И теперь что мне нужно сделать? Мне нужно сложить все вот эти массы отдельных компонентов. И суммарно масса всех вот этих веществ у меня получится одиннадцать двести 111,298 грамм. Но я оставляю ответ равный 111 одиннадцать так как округляю до целого числа. А15. При обработке смеси железных и медных опилок избытком разбавленной серной кислоты выделился газ. И сразу же я наблюдаю железо и медь. Только железо у меня способно реагировать с разбавленной серной кислотой с образованием ферму СУ4 и H2. И вот это 19,04 это объем принадлежащего водороду. При обработке той же массы смеси избытком концентрированной азотной кислоты на холоде, на холоде э, наше железо будет пассивировать. Поэтому только медь будет реагировать с образованием Купрум NO3 дважды. Раз это концентрировано, значит NO2 и H2O. И расставляем непосредственно э, коэффициенты. Так, значит, у нас здесь 1 к 1, здесь у нас 2, 4 и 2. И у нас сказано, что образуются газообразные вещества, а еще пока что не газообразные вещества. Значит, на холоде образовалась соль после полного термического разложения, которого выделилось газообразные вещества объемом 11,2 дециметра кубических. То есть вот эти наши купры на дважды, они разлагаются да, с образованием купрум О. ЭНО2 и кислорода. И как раз-таки у нас вот эта смесь газов будет давать 11,2 дециметра кубически. Что нам нужно сделать? Лучше всего перевести сразу же это в химическое количество. То есть объему поделить на 22,4, получить малярный объем. В случае водорода получается 0,85 моль. В случае смеси газов у нас получается 0,5 моль. И теперь ну, давайте с медью разберемся. Значит, 0,5 моль. Если у нас х это кислород, тогда 4х химическое количество NO2. В таком случае 5х равно 0,5. Х отсюда 0,1. То есть на кислород будет приходиться 0,1. В случае того, что соотношение с купромоно на 3:2 к 1, значит химическое количество купрумом на 3 равно 0,2. Мы переходим к верхнему уравнению, да? и тут я вижу, что медь и куб на 3 дважды в соотношении 1 к 1, то есть химическое количество равное 0,2. Тогда масса меди 0,2 умножить на 64 будет равная 12,8 грамм. Разбираюсь теперь с железом, потому что они находятся в смеси. Тут соотношение водорода и железа опять же один к одному. Значит, масса железа будет равна 0,85 умножить на малярную массу 56. Получим мы таким образом 47,6 грамм. Значит, массовая доля меди это масса меди делить на массу смеси. И равна 12,8 разделить на 12,8 плюс 47,6. Умножить все это на процентов И получим мы с вами. 21,19%. 21, и ответ мы запишем как 21. И последняя наша с вами задача. В B16 открытую колбу поместили насыщенный водный раствор в тарида натрия с массовой долей соли, соли 42%. Через некоторое время в результате испарения части воды, то есть у нас условно вода испарилась и выпал осадок натрифтор за счет того, что изменилась э, масса раствора. И в общем масса раствора изменилась да, на 60 грамм, уменьшилась. А массовая доля соли осталась прежней, то есть осталось 42%. Рассчитайте массу испарившейся воды. Что можно сделать? Можно, конечно, принять за 100 грамм исходную массу раствора, а можно принять за x, То есть можно сделать такой вариант. Пусть масса раствора... 1 х грамм, тогда масса нашего вещества на 3 фтор будет составлять 0,42 х грамм. Чему равна масса раствора 2? Да? Это то, что было до х минус 60 грамм раствора, которое ушло. Правильно? А Чему будет равна тогда в данном случае масса вещества нашего натрифтор? Это те же 0,42 умножить на х минус 60, то есть на массу раствора. Это равно 0,42х минус -25 25,2. Теперь что получается? Что изменение массы нашего вещества натрифтор равно 0,42х минус... 0,42х минус 25,2. То есть, таким образом, масса натрифтор, которая упала в осадок, 25,2 грамма. А суммарно это 60 грамм, то, что вообще ушло из раствора. Тогда масса воды это 60 минус -25 25,2 грамма, что составляет 34,8 грамма. Мы с вами округляем до целого числа до 35. Это и будет нашим ответом.